человек знает, что его не бросят куда-то воевать, что он в относительной безопасности, бедной безопасности, иногда нищей безопасности, но тем не менее, и войну поэтому он воспринимает не как войну, а как войну на диване как демобилизованный, как зрелище, как сериал, как хоррор. Приятие такой военной политики связано с тем, что она выглядит безопасной для населения. Вот если представить себе, что одновременно... После того же 24 февраля одновременно там, Путин подписал бы указ о мобилизации населения. Вы увидели бы совсем другие э, цифры поддержки, потому что э, это условие, понимаете, это такое условие сделки населения с властями. Вы, мы вас не трогаем, вы нас не трогаете. А мы глядим на то, что вы делаете по телевизору, который вы, так сказать, на котором вы ставите свои постановки, в том числе войну. Поддержка этой войны – это, это аудитория сериала, это не поддержка реальной войны. Попробуйте сказать, что давайте ополовиним ваши доходы на войну, а, вы, а вас будем призывать. Вы увидите изменения, правда, вы не увидите их, потому что вам не покажут эти цифры.